Спасибо за предоставленную честь выступить вот на таком очень солидном форуме. Я действительно являюсь выпускником механико-математического факультета 1972 года. Ну и не думал, что придется когда-то вот так снова оказаться в среде математиков, экологов, метеорологов и так далее. Действительно, Николай Иванович Лобачевский был Человеком больших дарований, разносторонних, и поэтому, занимаясь научно-исследовательской работой, он был не кабинетным ученым, как мы сейчас узнаем, или я напомню, многие об этом и знают, допустим, то он занимался и естественными науками. И этот год, этот год, нынешний год, является в России годом экологии. А в республике Татарстан сегодня заканчивается климатическая неделя. И в нашем университете вот таким образом является университет в этом году год Лобачевского. Вот три события, как бы переплелись сегодня ну, в одно такое знаковое событие. Поэтому <как> мой доклад, он будет безусловно касаться истории метеорологических наблюдений и роли здесь Лобачевского, его учеников, последователей. Ну и безусловно Хотелось бы сказать о современных проблемах науки о климате, потому что климатические вызовы сейчас тоже являются на слуху. Я могу напомнить о том, что недавно прошел Всемирный экономический форум в Давосе, и там на первое место были поставлены гидрометеорологические угрозы среди природных угроз, поэтому... Ну и понятно почему, потому что 90% всех неприятностей ущеба происходит именно от гидрометеорологических факторов. Ну вот так что вот наши предки, они правильно избрали направление, что нужно развивать метеорологию в Казанском университете. Ну и вот мы сейчас посмотрим, к чему это, как говорится, пришло. Первая книга об атмосферных явлениях была написана Аристотелем под названием метеорологии Уже в то время появилось это название. А вот термин «климат» ввел древнегреческий астроном Гепарх, тоже до нашей эры. «Климат» переводится с древнегреческого «наклон». Вот это определение считается астрономом в науке. Почему? Потому что астроном придумал такое определение климата, которое, ну, понятно, с позиции астрономии, безусловно, определяет главный фактор климатических изменений – это солнечную радиацию. Солнечная радиация распределяется неравномерно по территории земного шара, и поэтому Гепарх выделил три зоны – тропическую, умеренную зону, полярную зону. И вот там понятное дело, что наибольшая высота Солнца – это низких широтах, наименьше полярных, отсюда возникают вот такие различия. Конечно же, в дальнейшем наука развивалась, и… Гумпольт он уже вел в своей книге Космос в 19 столетии уже новое определение климата, в котором учитывал взаимодействие атмосферы океана, земную поверхность и так далее. Гумпольт известен как великий географ и естественный испытатель. Ну а в наше время все-таки стали больше обращать внимание на то, что. Климат это не что не, не нечто устоявшееся, среднее. Это достаточно такая мобильная характеристика, и экстремальные события постоянно происходят. И с позиции уже статистической гидродинамики уже придумано новое название. Это придумал не придумал, а предложил академик Монин, что климат статистический ансамбль состояний проходимых климатической системы за достаточно длительные промежутки времени. То есть все, что происходит, это можно. Ну И, наконец, я бы хотел еще сказать об одном определении, которое уже совсем недавно было предложено. Это климат, есть инвариантные, вероятностные меры, сосредоточенные на странном аттракте климатической системы. Когда мы говорим о климатической системе, то нужно помнить о том, что она включает в себя атмосферу, как наиболее подвижную оболочку, океан, который обладает большой теплоемкостью и инертностью. Далее суша, примерно рассматривается 10-метровый слой толщиной криосфера, то есть все льды и... Биосфера, биота, то есть все вот эти сферы, они увязаны, взаимодействуют и подчиняются вот этой климатической науке. Ну и в заключение по этим определениям, конечно же, есть и другое определение. Деятели культуры, вот в частности Марк Твен, известный, сказать, писатель и юморист, он сказал так, что климат – это то, что мы ожидаем, а погода – то, что мы получаем. И в самом деле погода – это такое мобильное, быстрое. Это вектор, совокупность многих параметров, начиная с температуры, давления, влажности, явления погоды и так далее. А климат – это все-таки тенденции. тенденции. И вот по современным представлениям у нас все-таки есть руководящий орган в метеорологии, называется Всемирная метеорологическая организация. Штаб-квартира находится в Швейцарии. То Они предлагают так – определять климат по 30-летним периодам. Вот И конкретно 1961-1990 год. Вот за этот 30-летний период определяется норма, и по этой норме мы уже живем. Мы сравним всегда с этой нормой. Ну, вот таким образом, что касается метеорологии и что касается климата, здесь я немножко рассказал. Так вот, в Казанском университете метеорология все-таки развивалась на физико-математическом факультете и рассматривалась как дисциплины экспериментальной физики. При этом наблюдения метеорологические, они, э, к ним приучались будущие преподаватели физики, математики. И затем роль Казанского университета заключалась в том, что он был, роль оказывалась организационной, методической и так далее. То есть наблюдения проводились метеорологические народных училищ и гимназиях всего Казанского учебного округа, который включал в себя 15 губерний, Урал, Сибирь, Поволжье и даже Северный Кавказ. И все это, стекала, вся эта информация стекалась в Казанский университет. Здесь на совете, ученом совете Казанского университета рассматривали вот эти наблюдения, обсервации или, как их, называли еще метеорологические замечания и так далее. Положил начало этому адюнг физики, затем профессор Запольский Иван Ипатьевич, но он жил не так долго, и затем на смену был приглашен ему профессор теоретической физики Бронер из Швейцарии с 1810 года. И, по сути дела, вот с него-то начинается эта метеорологическая наука. Хотя я бы хотел заметить, что Фукс, известный Профессор Казанского университета, занимающийся медициной, он объяснял многие явления, в частности, был очень холодный 1811 год, он объяснял болезни населения города Казани, в том числе ну, простудные заболевания и так далее, вот метеорологическими факторами. И написал статью, именно где как раз давал оценку здоровья населения города Казани с учетом вот, наших природных явлений, в первую очередь метеорологических явлений. Далее. То есть фактически получается так, что Фукс в какой-то мере даже чуть определил Бронера. Бронер, по сути дела, он во многом способствовал становлению Николая Ивановича Лобачевского в Казанском университете и, более того, даже крепко его вручал. Вот здесь мы сейчас посмотрим. есть такая, такое, Произошло однажды такое событие в 1811 году. Вот перед тем, как получить аттестат, ему дали такую характеристику Лобачевскому. юношу упрямый, нераскаянный, весьма о себе мечтательный, проявляющий даже признаки безбожия. Это написано было в 1915 году новый энциклопедический словарь. То есть это цитата верная. Поэтому вот как раз Бронер и другие профессора выступили на его защиту и тем самым спасли для науки Лобачевского для Казанского университета. А Бронер написал статью Следствие из метеорологических наблюдений в Казани 1814 года. Вот эту статью мы считаем как бы положившие начало действительно научным исследованиям. Ну, проводились метеонаблюдения, в конце концов, кто-то их анализировал и так далее, учитывал, возможно, а вот что, чтобы уже надо, нужно было эти результаты и сравнивать, броник тем более сравнивал с городами европейскими, каков у нас климат в городе Казани, то вот это, ну и в целом он делал публикации вот, газет Казанские известия, которая, собственно говоря, тоже служила интересам нашего университета. Ну и главная его заслуга заключается в том, что действительно при нем в 1812 году открылась метеорологическая обсерватория. И вот мы считаем, это точка отсчета. В этом году 205 лет метеорологических наблюдений в Казанском университете. Это третья, после в России, да и в Советском Союзе когда было, третья, по сути дела, станция обсерватория. Первая в Санкт-Петербурге, вторая в Москве. Там межевой институт, есть прием обсерватории, И вот третий, уже 18 1819 год, Казань. Ну, вот такие наблюдения проводились в то время, что там отмечалось. Температура, явление, давление и так далее. Это я к тому, что вот дальше мы увидим, что наблюдается сейчас. Вот, кстати говоря, предлагается в настоящее время подключиться России к евразийской системе. Они уже начинает обеспечивать такими станциями наблюдательными станциями, которые измеряют тысячу параметров, тысячи параметров не только метеорологических, профиль, там, пульсации, дыхание почвы, растения, дыхание растений, все экологические параметры. Но это удовольствие очень дорогое, поскольку такая станция стоит от 2 миллионов евро до 7 миллионов евро. Вот в России пытаются две станции такие установить. Это в Ростове-на-Дону и в Сибири. Там дым, город Надым, в усе Аби. Нашему университету тоже предлагается подключиться, подключиться к этой сети. Х, к, а, тем более, что в Европе это уже государственное дело. Там, вот такие ведутся сейчас наблюдения. Не, вот то, что мы видим первичные, вот эту табличку. Вот сейчас, пожалуйста, тысяч параметров. И это ведется постоянно в автоматическом режиме. Ну, <клес> далее... Нужно обязательно сказать о Купфере, Адольф Яковлевич Купфер, который был приглашен из Петербурга в Казанский университет, профессор физики, химии, минералогии, и он, собственно говоря, стал заниматься и положил основу уже магнитном наблюдении в Казанском университете. И... но был он здесь не так, так сказать, много времени. Вот он, кстати говоря, очень тесно сотрудничал с Николаем Ивановичем Лобачевским, поскольку тот уже стал ректором в этот период. И их задача заключалась в том, чтобы расширить круг наблюдений, публиковать их и так далее. Но Купер переманили в Петербург, он стал академиком, и, прибыв в Петербург, сумел создать главную физическую обсерваторию и метеорологическую службу в России. И в честь этого... По, вот такая выпущены были две медали. Вот, на одной из них изображен Купфер, а на другой сама геофизическая физическая обсерватория, которую он основал. То есть он очень много сделал, и более того, надо, умер -то не в таком большом возрасте, 68 лет. Почему? Он устанавливал приборы на вышке, простудился, получил воспаление легких в Петербурге и вот скачался, ну, по сути дела, как говорится, на своем посту. И здесь важный момент, вот Купер, Адольф Яковлевич Купфер, это казанский наш профессор, был казанским профессором и оставил действительно яркий след в истории метеорологических и магнитных наблюдений. Но все стоило очень дорого, стоило дорого, все приборы нужно было покупать, поэтому, оказывается, да. Метеорология была дорогой наукой, здесь я сказал, современные станции стоят миллионы евро. А в то время, ну, что там, термометры, барометры и так далее, они тоже стоили. Приходилось приводить из-за рубежа, из Парижа и так далее. И вот после того, как он уехал в 1829 году, метеорологическая обсерватория стала заведовать Лобачевским, он стал директором но ну, он был ректором, естественно, главные заботы его были ректорские, но тем не менее он отвечал за… Лобачевский отвечал и за метеорологию в Казанском университете. Что он сделал? Он сделал следующее. <как> вот сейчас, когда мы выходим во двор, там здание научной библиотеки, там, где находится абонемент художественной литературы, вот, на этом месте… По его сказать, предложению, был вырыт шахт-колодец глубиной в 32 метра. Он предложил измерять температуру почв в почве. Для этого купили термометр, через каждый один метр установили целую лабораторию, была там построена, туда можем спускаться по винтовой лестнице и так далее. Вот. Но через некоторое время, да, э, до некоторого времени хочу сказать следующее, что вот его труд не пропал даром. После него пришел КНОР, который обработал эти данные, и опубликовал. Ну, тут о нем немножко чуть позднее. А вот Николай Иванович Лобачевский вот, занялся этим делом. Вот когда обработку провели данных, ну, впервые в температуру в почве, то оказалось, что самая низкая температура до да, минус 1 градуса – это в конце марта. А самая высокая температура на уровне 1 метра, на глубине 1 метра, она наблюдалось в июле месяце и равнялось 15 градусов примерно. То есть в почве температурные колебания не так ярко выражены, как в атмосфере. У нас по среднемесячным данным в городе Казани 33 градуса, это я имею в виду по среднемесячным. А если брать экстремальные события, то все наберется, наверное, под 80. Ну, правда, не всегда, конечно. Вот у нас ведь в 2010 году была жара как раз под 40 градусов, но это предел, который может быть... Температура у нас здесь, в Казани. Это экстремально. Так Лобачевский, кроме того, он расширил круг наблюдений. Тогда было как-то не было таких, не было инструкций, не было метеорологической сети, по сути дела, наблюдали, как, как там приходится. А вот он график составил: четыре наблюдения, утренние в 9 часов, полуденные и так далее. Вот четыре наблюдения. И, и самое главное, я считаю, даже, даже не это, наверное. Все-таки Казань оставалась, университет оставались центром метеорологии вот огромного такого учебного округа. Поэтому нужно было выезжать, нужно новые станции. И вот новые станции, которые окре... не то что в окрестностях, по Волжии созданы, начиная с Царицына и кончая ниже Новгородом, вот ниже, здесь у нас Симбирск и так далее, и так далее, и на восток, и на запад, это все происходило под влиянием как раз Казанский университет, ну и, безусловно, Николай Иванович Лобачевский, когда он этим делом занимался. Ну вот я уже сказал про этот колоид, но, но судьба вот так получилась. Вот стали лопаться эти ртутные термометры, не выдерживали, видимо, таких, так сказать, холодных периодов. И что получилось? Но он Лобачевский изобрел, я это не знал, отказывается, что он не только чистой математикой занимался, а он изобрел уже такие металлические термометры. И тем не менее все равно природа победила. Природа победила, потому что стали выделяться, выделяться метан и другие газы, и пришлось все это прекратить, вот эти наблюдения. Но эта лаборатория подземная была настолько большой, когда стали строить вот это здание научной библиотеки, нужно было все это землей. Вот. Работали, работали, бросили это занятие, и просто каменный свод поставили над этой лабораторией и сейчас она находится, когда возводили фундамент, в общем, она находится вот на углу, видимо, вот этой научной библиотеки. Так что мы ее, можем, мы ее, ее и не увидим. Вот. После Лобачевского надо бы нам отметить Ивана Михайловича Симонова. Ну, это понятно, они совместно работали с иванович Ивановичем и так далее. Симонов знаменит тем, что, во-первых, он участник первой русско-антарктической экспедиции Белинсгаузена-Лазарева, от открытия Антарктиды на шлюпе «Восток». к Ксалюрия станции «Восток» в Антарктиде сейчас функционирует. И на станции «Восток» для изучения климата и прошлого состава атмосферы Пробурили Антарктиду на три с лишним льды антарктические, антарктические льды на три с лишним километра и обнаружили там внизу подледные озера. Вот, вот эта работа преставили почему потому что побоялись привнести туда ну сказать, понятное дело это это техника в конце концов там какие-то примеси могут оказаться и так далее. Вот, подготовили такое экологически чистое оборудование, все-таки пробурили все это три с лишним километра, но, тем не менее, жизни в этом озере не оказалось. А что любопытно, это озеро предсказал, теоретически предсказал сын Капицы, Петра Капицы, физик. Сын у него был географ, вот, географ Московского университета, профессор Московского университета, член-корреспондент Академии наук. Вот он как раз предсказал наличие этого озера, поскольку сам исследовал Антарктиду, и теоретически получилось. И доказательство подтвердилось, потому что затем, когда географы стали, ну, у нас, во-первых, очень сильный был институт, он сейчас работает, институт сильный, Котляков академик, глицеолог, вот, выдающийся глицеолог, вот он возглавлял эту работу вместе с французскими исследователями. Вот они сумели пробурить. Что это дало? Это дало то, что удалось исследовать изменение климата на протяжении одного миллиона лет. И очень важно, когда керны так сказать, извлекают, керны льда, а во Франции их так сказать, обрабатывали, исследовали по пузырькам, которые там сохранились. Можно было судить об атмосфере прошлых эпох, то есть за миллион лет о ее температуре и так далее. Ну и выяснилось, что именно колебания климата происходят с цикличностью примерно 100 тысяч лет. За это время обязательно будет на протяжении вот этого последнего миллиона лет обязательно будет потепление климата и будет, соответственно, ледниковый период. Обязательно это случилось таким образом. Ну вот сумели. Это очень трудная работа была. Потому что нужно было исследовать Керна и так далее. Они исследовались вместе с французами. Это международная деятельность, по сути дела. Ну, а для нас важно то, что в этом принимал участие Симонов в открытии Антарктиды. Здесь, кстати говоря, этнографический музей. Он привез много коллекций, когда они путешествовали. И Симонов написал первую работу, наверное, о разности температур в Южном сером Северном полушарии. Возможно, это первая работа. Кроме того, Симонов многое сделал. Он тоже стал впоследствии ректором и многое сделал для развития университета и, в первую очередь, для развития магнитных исследований в Казанском университете. Вот ее портрет Иван Михайловича Симонов. Вот сподвижник Лобачевского. Ну, а далее... Все-таки своих подготовленных профессоров-то у нас не было. Вот Кнор, который тоже заведовал метеорологической обсерваторией, он был рекомендован ну вот Главная заслуга Кнора заключается в том, что он подготовил наставление учителям Казанского учебного округа для дела метеорологических наблюдений. Это такая такое пособие, она есть. сказать, Недавно подготовили статью совместно с сотрудником главной физической обсерватории Хайрульным. Там как раз вот приводит в, в своей статье вот все те самые достижения, которые были сделаны именно в тот самый период. Но Кнору затем переманили в Киевский университет, он там стал, так сказать, работать. Но он сделал здесь важную такую, оставил о себе память, ученых записка Казанского университета, опубликовал статью ⁇ Ход температуры в Казани ⁇ из наблюдений 1933 года. Вот почему эта статья оказалась важной? Потому что он как раз использовал, начинание Лобачевского, именно использовал не только температуру воздуха, исследовал, но и температуру как раз той самой шахты, которая до 30 километров, до 30 метров. То есть, ну, в основном, конечно, верхний слой там, один метр и так далее. Вот Он, он обнаружил закономерность, которая затем Фурье, а может быть, раньше Фурье, я не помню, уже здесь он тоже в том же веке был, в виде законов, трех известных законов Фурье, именно о том, как меняется температура в почве. Ну, после Кнора пришел Савельев. Все последователи, они занимались, безусловно, расширением метеорологической сети, доставали в России приборы не производились, вывозили за границы для, собственно говоря, наставления соответствующие. То есть развивали отечественную метеорологию. И здесь вот как раз очень важный, важный момент был. Вот длительное время метеорологию в Казанском университете возглавлял профессор Бальцани. Это прямой ученик, воспитник Лобачевского. И ну, что он сделал наиболее такое интересное? Он стал запускать аэростаты. То есть стали проводить наблюдения не, не только так сказать, на поверхность Земли, но и на больших высотах. Это его заслуга. Метеорологи занимаются физикой. Вот Колли, Слугинов, известный физик, Гальгаммер. Вот о нем Гальгаммере нужно, конечно, его показать и сказать следующее. Это все-таки ректор Казанского университета, и он создавал сеть. Вот все они стремились, последователи, создавать сеть метеорологических наблюдений по всему Казанскому учебному округу. Гигантский округ был. Ну и, безусловно, это удавалось сделать. Вот активную часть принимал Смирнов, один исследователь Курской магнитной аномалии. На Казанской губернии было создано 23 метеорологические станции. Были издавались труды метеорологических сети Востока и так далее. Но затем все это было передано в Петербург, поскольку, да, вот, кстати говоря, Метеорология профессор Гагамер, математик, но тем не менее написал вот такую книгу. Вот. Затем все это было передано Санкт-Петербург, там главная физическая обсерватория или физическая обсерватория, которую основал Купфер, вот она стала заниматься сказать, координацией всех исследований. Упомя... Нужно упомянуть обязательно о роли профессора Сеуда Александровича Ульянина. Почему? Потому что Ульянин это Учитель Завойского, академик Завойского. И он очень много тоже сделал для развития геофизики, метеорологии, просто физики. Все-таки он был в первую очередь физиком-теоретиком, получил образование в Германии. И здесь он открыл кафедру геофизики в 1923 году. Так что нам, нашей кафедре метеорологии, которая является наследницей, уже исполняется 95 лет на будущем году. Ну и затем бы кафедра воспитала ряд выдающихся геофизиков, это Логачев, все они лауреаты, либо так, в то время Сталинской премии, Государственной премии, Калинин, Дроздова, Субботина, Булашевича, вот это выдающиеся ученые Субботин, директор Института физики геофизики в Киеве, Академии наук, Булашевич, член Кор Академии наук СССР, это Свердловск, Катеринбург по нынешнему тогда Дроздов очень большой вклад внес в санкт петербург и так далее. А Логачев, прибора. Ну, проще говоря, кафедра воспитал действительно выдающиеся для физики. Это были 30-е годы. 30 годы. Здесь несколько человек лишь. Понимаем. Вот Ульянин Всеволод Александрович Ульянин, он очень много сделал. И что интересно, <клёх> Ульянин читал лекции вот в этой аудитории в свое время. Тогда были, это в 20-х годах для. Были открытые лекции, и он вспоминал, что вот на первую лекцию придет много людей. Негде было даже сесть, вот, садились на подоконниках. Ну а затем такая это иссякала вот это, это ручейки, и к концу уже мало оставалось. То есть они занимались просветительской деятельностью, вот те самые наши предки. Ну вот после Ульянина были, вот обратите внимание, Дюков. Смоляков, это все мы математики, не был еще Вот В 1948 году, по сути дела, только начались э, подготовить метеорологи вот, по, по инициативе Петра Трофимовича Смолякова, который тоже является выпускником физмата. Так что наша наука метеорология, она зародилась на физико-математическом факультете, и тесно связано с ней в настоящее время. Ну, а затем уже... Вот наша кафедра, и вот я сейчас уже по делу буду говорить больше, так сказать, там была история. Вот Метеорологическая обсерватория Юана так сказать, она сейчас вот находится здесь, во дворе университета. 205 лет ведутся наблюдения на Метеорологической обсерватории, но сохранились ряды с 1828 года. Это одни из старейших таких рядов, то есть это был малоледниковый период, и вот... Когда мы говорим о малом ледниковом периоде, то я здесь всегда вспоминаю нашего первого студента, Ксакова Сергея Тимофеевича, который писал, что еще будучи гимназистом, они занимались метеорологическими наблюдениями. И он, это было все-таки начало 19 столетия. Вот. Он отмечает, что часто замерзал ртуть, они ковали эту ртуть, а птицы. Замерзали на лету, они их подбирали и отогревали. Вот. И уже в будущем, ну, в таком солидном возрасте, он пишет, что это не старческое брюзжание, что вот как бы, такие холод... холода были в Казани. Вот сейчас таковых, таковых нет. Это он уже писал в 70-е годы, действительно таковых не было. Самые холода были вот в тот период. И вот я как раз, да, и метеорологическая обсерватория, которая ведет наблюдение, вот, она... Уже ведет наблюдение 205 лет и получила, соответственно, от руководителя Гидромедслужбы России вот свою такую грамоту, что ее наблюдение является такой, такой фонд наблюдений. Так вот, уже о современности. Это была все-таки наша история. Вот почему об этом нужно говорить, безусловно, все-таки. Николай Иванович Лобачевский мысль глобальными такими проблемами, то, что была Всевышная сила точка какая-то наблюдательная, вот во что все это превратилось, глобальная система наблюдений. Уже все. Значит, все охвачено, весь земной шар, начиная со спутников, в том числе метеорологических, геостационарных спутников, вот, радарами и так далее. За всем и ведется такое слежение. Через каждый и все это, вот и все это служит прогнозу погоды и климата. Вот. Международная группировка метеоспутников функционирует. Так что вот ведутся наблюдения за погодой, за климатом. Всесторонние. Но я уже сказал, что даже вот такие. Метеостанции предлагается вот кстати говоря нам метеостанции тоже Казанский университет предлагали вот звонил из Финляндии почему это в Финляндии вот это измеряет тысяч параметров вот профессор Зелтинкеев Сергей Сергеевич он как раз является инициатором, но сам то он работает сейчас в Финляндии в финском университете вот он предлагает это если мы купили за допустим пять миллионов евро эту станцию, то мы бы очень много могли сделать. А вот здесь что? Это наша история, по сути дела, метеорологическая история в городе Казани. Здесь температура. Вот наши э предки Лобачевский и другие, они жили все-таки тогда, когда температура в Казани средняя, годовая, была порядка двух градусов с небольшим. Сейчас уже 6 градусов, мы идем только вперед. Глобальное потепление, климата, но его не остановить. Хотя вот сами пульсации показывают, что, конечно же, межгодовые изменчивость она достаточно велика, вот, колебания происходят. Но тренд-то устойчивый, тут никуда не денешься вот. на 4 градуса. Здесь мы сравним наши данные с английскими. Вот. Известно, что английские станции, они, я уже говорил, что наша одна из старейших в России, а в Англии 350 лет тому назад уже стали вести наблюдения. И что любопытно, Англия, остров, здесь мы аномалии просматриваем. Вот смотрите, летний период справа, у нас практически изменение погоды, ну, в данном случае климата, проходит почти синхронно. И лишь последние годы красная линия, красная – это наш наша университетская станция показывает, вот мы наша красная линия пошла вверх, у нас стало теплее, то есть у нас стало теплее, а в Англии – кто-то, может быть, из вас бывал в Англии последние годы. Там все-таки становится прохладнее. А вот что касается зимнего периода, то же самое история. Вначале было теплее в Англии, а вот сейчас, я имею в виду, теплее становится у нас. То есть больший поток тепла как раз находится... Это по данным нашей метеостанции. Красные линии данной нашей метеостанции. А вот все вот эти штрихи, колебания происходят. Это же понятное дело. Мы отфильтровываем колебания большие, оставляем низкочастотные, и поэтому наблюдаем за тенденциями развития. Но вот что касается кафедр, буквально два слова, 200, 2000 специалистов подготовили, 100 кандидатов в наук, 20 докторов наук, научная школа и так далее. Вот сейчас кафедры полностью стесненные, Ведет 71 дисциплину, прочее. Вот что, чем занимается наш, наш кафедр. Чем мы занимаемся? Это в первую очередь глобалистика достаточно, это климатом глобальным, региональным, циркуляцией, то есть движением атмосферы, энергетикой и так далее. Все это направлено на то, чтобы все-таки попытаться использовать вот эти климатические ресурсы для, по крайней мере, для какой-то пользы. Ну вот то, что мы вот нашу публикацию здесь представим, а теперь уже больше, по сути, дела. Вот перед нами самая климатическая система. Источником радиации является Солнце, оно показано здесь, вы видите шар Климатические системы включают в себя атмосферу, океан, сушу, криосферу и биоту Все это взаимосвязано между собой Работает в одном, так сказать, каком-то цикле Для нас самое главное здесь, вот какой момент важный Есть вот особенно последующий рисунок, раз мы его из него увидим Работает энергетика Сколько приходит на солнце на нашу планету солнечного тепла столько же и уходит. Если бы этого не было, то, конечно планеты планета наша давно бы сгорела, либо превратилась бы в какой-то ледяной, так сказать, такой стало ледяной, что и, собственно говоря, наблюдается на некоторых планетах. А вот благодаря вот этому равновесию удается сохранить температуру. Например, сейчас температура средняя планетарная плюс 15 градусов. Она, конечно, колебалась сильно за историю Земли. 25 градусов было, понятное дело, когда это уже более древние времена, лет 100 миллионов тому назад и больше в определенной эпохи. Но было и такое последний ледниковый период, когда было, у нас была температура порядка 7-9 градусов. Это было совсем недавно, 18 тысяч лет тому назад. То есть колебания температуры достаточно большие. Ну вот как раз здесь на этом рисунке представлены все компоненты климатической системы, и, соответственно, стрелками показано, какое идет взаимодействие. Как мы видим, система работает над тем, чтобы сохранить себя. Вот, и притоки радиации как раз показаны. В основном, конечно, солнечная радиация, но солнечная радиация в основном поглощается земной поверхностью, атмосферой в меньшей степени, затем она отражается частично, излучается и так далее. Это привожу к тому, что сейчас очень модное понятие «прониковый эффект». Действительно, благодаря парниковому эффекту, температура наша за последние столетие повысилась на 1 градус. И дальше повышать опасно на 2 градуса. Ну, так, вот была не так давно конференция парижская, на которой было все-таки принято решение, что нельзя допускать, чтобы температура поднялась до 17 градусов. Это плохо будет. Уже возникает нестабильность, все равно все как-то в равновесии в природе. Здесь уже будет больше негативных так сказать, последствий. Хотя для нашей страны это хорошо было бы обсудить сами. Средняя температура на территории России всего-то на все минус 4,5 градуса. Минус 4,5 градуса. Криотозона 60% занимает нашей территории. Вот. У нас в Казани, в Татарстане, 4-5 градусов. Не так уж много, если так разобраться. Нам тепло как раз бы не помешало. Вот. Почему все это происходит? Вот Мы как раз говорим о том самом глобальном потеплении, глобальном эффекте. Вот. Происходит, согласно современной точке зрения, что именно возрастает концентрация парниковых газа, в первую очередь углекислого газа, метана, закисть азота, озона и так далее. И все это приводит к тому, что в вот последние годы резко повышается температура вот в правом углу. Она все время была, как говорится, Параметры более-менее, были плавными, и вдруг резко все пошло, экспоненциональный рост. Вот что получается в итоге. По экспоненте стали, так сказать, все подниматься параметры. Но что любопытно, вот в последних, по-моему, докладах Академии наук я прочитал статью математики. все-таки они говорят о том, что возможно, даже можно обойтись без вот этих парниковых газов. Вот. если ну, провели такое исследование, что температура может повышаться там от скачками в силу каких то там обстоятельств. но это уже чуть позднее, может будет время, тогда может, скажу, а так, то есть есть альтернативные точки зрения, что, может, что система сама по себе может без всяких внешних воздействий, ну, перейти как бы в новый режим. Так, ну нам, ну вот здесь мы показываем радиационные возмущающие воздействия. За счет чего? Конечно, главную роль в современном потеплении климата, а я уже сказал, что за последние сто лет температура глобальная повысилась на 1 градус. Это очень много. Это в естественных условиях, когда нет антропогенного воздействия, это происходит за многие-многие миллионы лет. А вот то, что сейчас произошло буквально за, ну, за короткий промежуток времени. И главная роль в этом потеплении климата – это искусственное потепление климата, глобальное потепление благодаря тому, что промышленность развивается, сельское хозяйство и так далее, нарушается экология, нарушается баланс в природе. Вот главный фактор играет за co 2 углекислый газ. Концентрация увеличилась за последние, по-моему, лет 150 на 40 процентов. Это огромная величина. Вот. Ну и, естественно, и метан, который гораздо активнее, раз 20-30 тоже, так сказать, повышается и так далее. Черный сажа появился сейчас, черный углерод его называет. Он тоже разогревает атмосферу. То есть, проще говоря, вот в климатической нашей системе, которая включает в себя пять компонентов, вот происходят такие явления, которые происходят под воздействием человека. Поэтому они называются антропогенными, потому что естественные процессы, они не достигают такой большой, таких больших значений. Есть солнечная активность, мы знаем, цикл меняется. Вот. Вулканическая активность так, Другие, так сказать, моменты есть Но они к этому не приводят Они приводят изменяют температуру на 0,1 градуса А здесь на целый градус получился вот. То есть мы как-то идем к какой-то нестабильности И вот если взять последнюю тысячу лет То вот мы видим, что было тепло Это вот климатический оптимум был на протяжении тысяч лет. Это, это когда получилось? Это 800-1200 лет примерно Вот в это время как раз было освоение Гренландии из это в основном скандинавы и так далее ну да, жители скандинавии они сказать, на своих суденышках доплывали до тех сказать, льдов там кстати говоря они, по их описанию были зеленые сказать, луга и так далее они перевозили туда свой скот и так далее то есть проще говоря там у них были поселки вот. это вот как раз тот самый период это примерно 1200 лет тысячу лет и так далее. Вот. А затем все это стало меняться, стало изменяться, вот уже наступает малоледниковый период, это примерно малоледниковый период наступил в XVI веке и продолжался до XIX века, примерно три столетия, температура стала понижаться, и это почувствовали вот англичане. Англичане возделывали себя, культивировали виноград на своих островах, а затем перешли на ячмень. Вот. у них были раньше вина и виноградные, а затем они изобрели виски. Вот они в данном случае выиграли в данном случае, как, как... то есть приспособились. Вот. Но... Дальше все-таки в вот последующие годы, особенно последние 150 лет, вот за этим уже наблюдения ведутся всемирной метеорологическая сеть, температура стала повышаться, глобальная температура. И вот в правом, так сказать, правом углу так сказать, от меня да, то получается вот, то, что мы сейчас живем уже при таких высоких температурах. И этот процесс, он идет по экспоненте, так же, как и содержание парниковых газов. Поэтому... Ученые люди обеспокоены, и не только общественность, и государственный деятель. Как бы не было негативных последствий больше, чем приятных последствий от того, что климат становится более теплым. Неустойчивость возникает большая, возникают засохи и так далее. Вот у нас сейчас мы... Да, ну, это последствия. Сразу последствия идут. За потеплением сокращаются льды... Хотя для нашей страны судоходство дело хорошее, когда Северный Двигательный Океан освобождается от льдов, то можно и вот это выгодно. Но страдает медведь, страдает вот флора фауна, меняется все это ледников, так сказать, там. Ну вот растет и сокращает снежный покров. То есть получается так, что вот эта климатическая система меняет свои параметры менять параметры, и за этим идут природные процессы. Ну, это не всегда, как говорится, поощряется в этом плане. Вот. Если рассматривать в целом, как ведет это современное глобальное потепление, то практически оно везде, в меньшей степени в Антарктиде. Вот здесь представлены как раз красным, показано красным лини... цветом и черной линией. Это вот как раз температура, которая поднимается и этот все процесс будет идти до 2000 года, фактически. Если бы не было углекислого газа, не выбрасывался углекислый газ в атмосферу, то наша температура, вот там синяя линия, обратите внимание, то она практически не менялась. Наоборот, естественно, тенденция даже к понижению температуры. То есть мы как бы живем сейчас ну, в достаточно естественном климате. И почему это все происходит? Вот происходит из-за того, что выбросы, огромные выбросы происходят в атмосферу. И возникает так называемый прониковый эффект. Что значит прониковый эффект? Это когда углекислый газ в первую очередь поглощает... Поток тепла, который идет от Земли в атмосферу, и не отпускает в космос, не пропускает в космос. Все остается нам, нам, идет прогрев. И вот есть такие сценарии развития климата на будущее. От полутора до 4,5 градусов температура может подняться на протяжении 21-го столетия. Понятное дело, что вот парижские соглашения, они не случайно были заключены, и принято было решение, не больше может подниматься, не больше, чем на 2 градуса надо сокращать объем производства, надо переходить на новые совершенные технологии и так далее. То есть эта проблема становится уже потеплением, уже не, ну, достаточно серьезной проблемой, потому что нарушается баланс. Вот, видите факт показывает, что каждое последующее 30-летие – это результаты наблюдений, причем таких очень высоких, высокого уровня наблюдений, то есть каждое последующее, 30-летие становится все более и более теплым. А весь земной шар, по сути дела, вот видите, это тренды, тренды все положительные. И особенно высокая скорость потепления происходит на территории Российской Федерации, Канада и так далее. То есть вот эти северные достаточно регионы. Если брать 2016 год, он был самым теплым в истории человечества, самым теплым в истории метеонаблюдений. Вот. Снова видите, что северное полушарие оно разогревается в большей степени, и где мы находимся, и лишь Антарктида, вот где Антарктида, там синяя, это означает, что там тренд отрицательный, там температура не повышается, отрицательная температура, понижается наоборот. Вот такая глобальная картина. Поэтому говорят мы ну, случайно о глобальном потеплении климата, потому что синего Глубоко очень мало на нашей планете. А в основном процесс идет как бы в сторону в одном направлении. Эти данные построены уже по таким опробированным, ведется наблюдение мировая сеть данных, сеть наблюдение и обработка ведется соответствующие. То есть вот мы, мы это достоверная, достоверная картина. Так, ну вот если говорить, поскольку здесь много очень уважаемых математиков, то все-таки я бы хотел привести вот эти формулы, которые, которыми работает академик Марчук, работал, правильно сказать, Дымников, его школы. Это Институт вычислительной математики. Институт вычислительной математики создал модель климатическую. В этой климатической модели одновременно участвует 10-10 степени показателей, то есть сотни и сотни миллиардов чисел одновременно. Вот. Ну, это вот... Символически записана система уравнений гидротермодинамики, вот. соответственно, расыскивается траектория, траектория, прогноз погоды это отыскание траектории, движения этой системы во времени. Что скажу вам: чтобы поскольку здесь не все, сказать, представители здесь представительство очень широкое, все-таки Часто ругают, наверное, метеорологов, но краткосрочные прогнозы, они оправдываются процентом на 95, 98, на 98, трое, до, трое, до трех суток. А вот дальше возникает уже явление, это же дело связано с техникой, с математикой, вот, возникают шумы и так далее, которые не позволяют. Правда, сейчас современные модели, глобальные модели, достаточно высокоточные и прогнозируют. Попытки уже до 10 суток. Прогноз делается до 10 суток. Я хочу сказать, этот прогноз дотерминированный. Есть две вещи. Есть детерминированный прогноз, когда мы видим карту и видим все, как говорится, на ладони. Но есть прогноз еще вероятности. Там мы просто говорим, или метеорологи говорят просто, вот в таких-то пределах будет тот или иной, так сказать, показатель. Ну, скажем, сейчас у нас май месяц. По прогнозам, долгосрочным прогнозам, май месяц был в пределах нормы. В пределах нормы. Вот. Может быть, он и получится в пределах нормы, потому что мы знаем, что в мае месяц 13 градусов средняя температура, хотя, собственно говоря, подозрительно, потому что я смотрел, все время у нас как-то температуры были ниже. Июнь ожидается в пределах нормы, июль – жарким, соответственно, август тоже в пределах нормы, примерно, 17 градусов, а сентябрь – и жарким, и влажным. Вот это, это так называемое долгосрочное прогнозирование. Все это идет от школы Кибеля, Марчука и так далее. Поэтому здесь винить просто метеорологов не надо. Здесь приложили руку и математики, высокого, причем очень высокого класса. А модель, которую создали в Институте математики, математики в Москве, вот Дымников сейчас в основном работает, она является одной из лучших мировых моделей. Причем, что важно, наши модели все-таки создаются достаточно самостоятельно в отличие от зарубежных. Это вот относительно прогноза будущего, поскольку на будущее. Поскольку меняются <coughs>, соответственно сценарии, если страны не договариваются между собой, то выброс все больше и больше парниковых газов. Ну и, следовательно, из-за этого повышается температура. И примерно на 4,5 градусов может повысить температура на <coughs> нашей планете, если не будет согласия между государствами. Будет согласие. Будут уступки соответствующие, то может получиться всего лишь полтора градуса. Вот на это рассчитывают. И поскольку прониковых газов в атмосфере очень много, они частично, правда, переходят в океан, на процентов на 30 в экосистемы. Экосистема, то есть растительность тоже поглощает углекислый газ то в атмосфере остается все равно более 50%. Все это накапливается. И даже если отключить всю промышленность, все равно вот это глобальное потепление климата, которое мы сейчас испытываем, оно должно продлеваться и на 22-23 столетия. А там как там уже, там, может быть, будут совсем другие технологии. Вот видите красный это то, что температура повышается. Поэтому молодежь, которая, по крайней мере, будет жить... Во второй половине 21 столетия, она может вот вспомнить, допустим, вот эти рисунки и сказать, что правильно сделали ученые начала века, правильно не предсказали погоду. Я не, не думаю, что у вас будет мало ледниковый период. Потери, огромные потери несут из-за экстремальных погодных условий. Причем эти потери все время увеличиваются. Вот, по сути дела, по экспоненте идут. И по нашей территории, Российской Федерации, обратите, же самое происходит. То есть число явлений опасных погод все время увеличивается, растет в одном направлении. Дальше, если посмотреть республику нашу, то получится так. Вот я привел 2010 год здесь. эта смертность населения, показатель смертность населения резко возросла, поскольку были, <coughs> была большая жара. До 40 градусов почти доходила температура, то есть это верхний предел. Больше она может и не быть, потому что там уже баланс, баланс сохраняется. А в этот, в этом году по территории России, по европейской части России 50 тысяч вот таких летальных исходов. Но вот что любопытно, в Париже произошла примерно та же самая история в 2003 году. Погибло большое количество, ну, первое что касается людей пожилого возраста. Вот. но они поняли наладили кондиционирование и так далее, другие меры мероприятия, и у них случилась аналогичная жара, уже пострадавших нет. Вот нам нужно, так сказать, извлекать вывод. Так, вот что касается современного, это уже дальше начинается кафедральное творчество, вот что касается современного периода, мы обрабатываем данные, начиная с 1850 года, и мы видим, что действительно глобальная температура красной линии все время только идет в рост, но что самое еще здесь интересно, что цикличность. Вот 60 цикл наблюдается, вот в черном линии проведена 60-летний цикл. Ну, ученые говорят, приверженцы вот этой прониковой теории, что если бы не было естественных факторов, то есть вулканической, солнечной активности, других внутренних, то, конечно, кривая была бы более спрямленная, а здесь получается, вот, в некоторых случаях возникают именно задержки потепления. Ну, кстати говоря, вырабатывает скапа бы здесь своего рода ступенчатый рост. Мы знаем о том, что примерно, если можем подойти и по-другому, здесь как непрерывная кривая, а можем построить и увидеть ступеньку, то у нас будет так: с 1950 по 1987 год одна ступенька, затем вверх подскакиваем, температура подскакивает и начинается новая ступенька, то есть ступенчатая такая. Это уже с позиции математики, которая занимается. Ну, более серьезным. Но здесь вот в северном полушарии, в южном, в северном полушарии являются продвинутым, более продвинутые. У нас теплее, у нас континенты, и у нас получается так, что примерно ну, раз на полтора по-моему, может быть выше температуры, чем в южном полушарии, в океаническом полушарии, и там Антарктида. Многое. Антарктида по-прежнему не очень подвержена глобальному потеплению климата. Я хочу подчеркнуть еще раз, что суши более прогреты, чем океан, и северный полушарий, чем южный полушарий, соответственно. Но все расчеты это есть, я уж не буду приводить. Вот смотрите, мы живем в мирной зоне, вот у нас ситуация такова, что температура наша растет, никуда не денется, вот, начиная с 70-х годов. Ну, в тропической зоне попроще ситуация, вот здесь по высотам. Мы можем говорить, что у Земли. Вот на нашей карьере проводится работа по реанализам, и мы имеем возможность рассматривать в настоящее время ход температуры до высоты 70 километров с высотой. И мы видим следующую картину, что вот если поднимаемся на уровень 800, полтора километра, то мы видим, наблюдаем рост, вот такие, это по горизонтали года. Если выше поднимаемся, но ну вот 300, это уже там, где летает самолет, под тропопаузы, тоже идет рост температуры. Вот. А когда переходим в стратосферу, 30 30, это примерно 24 километра, 25, то там уже понижение. Это правильно, согласно прониковому эффекту, именно тропосфера должна нагреваться, а стратосфера выхолаживаться. Ну вот еще выше поднимемся ближе к мезопаузе, вот один гектапаскалей, это уже... Уже здесь уже начинается, да? то есть мезосфера. мезосфера. Здесь уже процессы идут немножко по-другому. Термосфера, по-моему, уже нагревается. Но это уже обработка ведется того, как меняются низкочастотные компоненты. То есть мы отфильтровываем колебания высокой частоты и оставляем только климатически значимые. И из каждого последующего года вычитаем предыдущий год. Вот внизу мы держим в терпосфере. У нас вот получается в основном картинка такая, все-таки, тепло, А в верхней части там уже по динамичной чередование происходит. И вот то же самое. Здесь наверху по-другому. Я Здесь уже время я чувствую уже, да? Надо будет побыстрее. Это будем смотреть по нашему округу, по Волже, по сути дела. Температура меняется таким образом. Кто живет в Саратове, у них средняя годовая 7 градусов. Кто живет в Пермском краю на северо-востоке, у них... Даже отрицательная температура уже начинается, среднегодовая. Округ можно поделить, ну это специальные методы, здесь наши специалисты на кафедре делали методы аналог, аналогов. Вот. Кропотливый расчет, они показывают, что территорию округа можно поделить на три части. Мы живем в первой части, благополучной части. Вот. Аномальная температура у нас только устремляется вверх. Это синяя зима, красное лето, среднегодовая температура. Ну, то же самое по этим трем районам которые классификация проведена была там есть отклонение в целом посадкам по посадкам все мы занимаемся в летний период садоводством и так далее не вредно это знать и как распределяются осадки у нас что касается тепла я, здесь мы видим что тепло увеличивается У осадками сложнее картина здесь более сложная более картина мозаичная и ну, у нас 500 миллиметров примерно упадает Почему? Потому что они носят более колебательный характер. То есть вот в 70 м году их мало было, затем стали увеличиваться эти осадки по сезонам, а затем снова стабилизировалось, и уже 7 районов. То есть осадки это с осадками более сложно работать, вот. они менее, как говорится, поддаются. Не то, что они менее, они, они измерения, все-таки измерения менее точнее, чем температура, и они более изменчивые, чем температура. И поэтому, видите, уже 7 районов выделяется у нас здесь, вот их поведение, соответственно, ну, по разным районам здесь, наш район там, а вот мы так идем к концу примерно, вот, что касается города Казани с 828 по 2016 год, ну вот вы видите, что среднегодовая температура у нас только идет направление роста, вот, то есть климат становится более теплым, вот я не... Да. Зимние температуры в последнее время что-то стали немножко понижаться. Вот показано. Ну, это, а летние температуры растут, наоборот, растут. Хотя вот вы сейчас скажете, вот у нас май месяц, май месяц, что вот пора бы, как говорится, более высоким температурам быть. Вот. Но в этом году действительно май аномально холодный. Хотя в природе считается, что это даже и неплохо. Вы можете судить по зелени и так далее. И это одна сторона дела. Другое дело, что в этом мае почему-то у нас осадка, мы все-таки не набираем норму. Мы и температуру не набрали. По температуре и то же самое и по не добираем. Вот. Ну и если посмотреть в целом, вот мы видим здесь развертку такую, что в летний период все-таки у нас температуры растут, красные. Тенденции. Это тенденции... Нескочастотный компонент Либо просто разность Мы из последующего читаем предыдущие Чтобы видеть историю Вот, вот что касается Как сказывается это дело на, на, Ведь это мы Должны говорить не только абстрактно А как для человека Для сельского хозяйства и так далее вот. Есть биоклиматические индексы Биометеорологические индексы Которые показывают что, Как воздействует температура, давление Скорость ветра, облачность Осадки, прочее, прочее, все это на, на здоровье человека. Конечно, для здоровья человека хуже всего, когда есть перепады большей температуры. Если перепад, допустим, давления 8, больше 8 гектар паскали, то это, конечно, считается плохо. То же самое перепады температуры, допустим, там, градусов там, 8-10. Ну и что же получается? Получается так, что все-таки по данным именно эффективной температура, это комплексная характеристика, мы видим, что все-таки у нас как бы, климат становится более благоприятным летний, а зимний более теплым. Это индекс Бодмана, он учитывает суровость, это индекс суровости мороза, ветра и так далее. Он, наоборот, ослабевает. То есть зимние погода становится более комфортной. Вроде бы получается так, что мы год на год, подчёркиваю, может не приходиться, но в целом тенденция к тому идет, что нам и нашим, так сказать... Да, мы проводили социологический опрос с помощью наших социологов, Ермолаев Кузнецова. Вот. То есть были подготовлены вопросы для жителей Татарстана, для специалистов и так далее, как они ощущают изменение климата, как они очень, воспринимают это дело и так далее. Ну, мы в общем, получили ну, достаточно ожидаемый результат, потому что действительно люди это дело чувствуют по себе, и по как меняется погода, как меняется так сказать, обстановка в целом. Вот. Ну и в целом, что больше всего, пожалуй, беспокоен гидрологи. Почему? Потому что. Это все-таки режим рек и прочее. Он очень сильно зависит от температурного и от режима осадков. Вот. Так что вот на этом спасибо. Я закончил.